Всем привет! В этом видео я продемонстрирую технику многослойной стрижки на вьющихся волосах. Я делаю продольный пробор в центре, затем поперечный пробор от центрального. В ходе выполнения стрижки я сделаю еще два поперечных пробора ближе к затылку параллельно предыдущему пробору. Я беру прядь и вытягиваю ее вперед и немного к центру, так, чтобы она оказалась прямо над носом. Кончики пальцев направляю немного по диагонали. Это заставит пряди в итоге устремляться вперед. Обратите внимание, каким плавным получился градиент длины челки. Расческа, которую я использую, выполняет также функцию бритвы. Это Danox под Карвин С помощью ножниц я тупым срезом создаю четкую линию челки и мягкую линию, обрамляющую лицо с помощью бритвы. Делаю второй пробор и повторяю все то же самое, ножницы для стрижки челки, бритва для боковых рядей. Заметьте, что боковая граница челки должна проходить там, где контур головы начинает устремляться вниз. В конце видео я буду использовать диффузор, чтобы создать завитки. Я использую расческу с редкими зубьями. Именно такая расческа подходит для работы с пудрями, она позволяет избежать излишнего натяжения. Я сделал третий пробор и натягиваю пряди так же, как раньше, но теперь для стрижки использую только бритву. Я продолжаю послойную стрижку на затылке, оттягиваю волосы вперед и использую бритву. В итоге основная часть объема в этой прическе будет на задней стороне головы. Закалываю волосы с правой стороны и оставляю только тонкую прядь спереди. Я буду использовать ее в качестве контрольной пряди для стрижки челки на левой стороне головы. Кстати, в самом начале я нанес лосьон в Scott Prepaid. Это средство улучшает скольжение бритвы по волосам. Также для лучшего скольжения важно всегда использовать свежее лезвие. Слева делаю все то же самое, что и на правой стороне. Я создаю прямую линию челки с помощью ножниц. Для боковых прядей использую бритву. По мере приближения к затылку начинаю использовать только бритву. Продвижение салона красоты шариками с логотипом. Помимо атмосферы праздника, которая будет ассоциироваться с вашим заведением, это еще и наиболее высокий KPI. Отношение полученной прибыли к затратам на рекламу. Воздушные шары с логотипом повышают лояльность имеющихся клиентов и приводят новых. По ссылке в описании вы найдете акцию от производителя шаров с логотипом print97.ru для салонов красоты. Доставка по всей России. Если не имеется расчески-бритвы, то для такой стрижки можно использовать три отдельных инструмента – расческу, ножницы и бритву. Просто это не так удобно. Как я уже говорил, купить такую расческу-бритву можно на presonodokashin.com, она стоит 39 долларов. Можно выбрать расческу с редкими или частыми зубьями. Перехожу на заднюю сторону головы и работаю бритвой. Я использую режущую поверхность, которая срезает 50% волос. У этой бритвы также имеется поверхность срезающая 100%. Я веду бритву вниз от уровня верхнего края затылочной кости. В итоге пряди будут лежать более воздушно. Прическа будет выглядеть эффектнее. Наношу немного пены Джайко Джайвип 07 для фиксации будущих завитков и Джайко DeFi Damage Detective Shield для термозащиты. Высушиваю и заливаю волосы диффузором, установив слабый поток воздуха и высокую температуру. Прошу спрей для фиксации, проверяю контур стрижки и выравниваю его, если необходимо. При этом я не просто срезаю кончики, а скользящими движениями полуоткрытых ножниц прохожу по пряди, убирая части ее длины.